Рассмотрим графический способ описания равноускоренного прямолинейного движения. Предположим, что тело, начальная скорость которого 4 метра в секунду, движется прямолинейно вдоль оси x с ускорением 1 метр за секунду в квадрате. Проекция скорости равна начальная скорость плюс произведение проекции ускорения на время. Поскольку зависимость линейная, то ее графиком является прямая, проходящая через точку, для которой при времени равном нулю скорость будет равна 4 метрам в секунду. Если начальная скорость тела равна нулю, то график зависимости проекции скорости на ось x от времени пройдет через начало координат.